Окна пустые у дома, Дома, которого нет, крови расстрелянных лет, Ни отмолить, не оплакать, Целит в закатную мякоть Мухи отстреленный след. Небо – неслышанный звук, Здесь не умрем, не родимся,